Из темной кели горизонта Восходит солнышко с утра, Глядит улыбчиво, назорка. Вставайте, милые, пора! Ему перечить смысла нету, Приходит с ним и радость в дом. Ты поклонись теплу и свету И на добро, ответь добром. Живем по солнцу, им согретые, Хоть и с луною мы в родне, Но нам желание рассветы. В соловье песни на заре, все с добрым сердцем, солнце дети, а злым по нраву темнота. И даже ночью солнце светит, когда душа твоя чиста. Гори, сияй, о солнце алло, над тем, что было, будет есть. Пришли России в добру весть, она по ней затасковала.